Всем привет! У меня уже готово тесто для основы. Я брала медовое тесто. Если вы по каким-либо причинам не употребляете мед, у меня есть рецепт на жженом сахаре, либо это козульное тесто. Каждый называет по-разному и так и так правильно. И две ссылочки будут под видео в описании. Я достала тесто с холодильника, оно мне отлежалось, так будет проще его раскатывать и вырезать нужную форму. Я отрезаю часть небольшую. Припыряю мукой и раскатываю до нужной толщины. Я раскатала толщиной примерно 4 мм. Буду использовать вырубки. И вот такие маленькие вырубки вырезаю и сразу переношу на противень, на пергамент. С учетом того, что тесто охлажденное, это делать намного проще. С помощью плунжера очень удобно извлекать детальку. Я делаю цветочек, нажимаю, и она красивенько выходит. Оставшееся тесто собираю в комок, и его можно дальше использовать, раскатывая и формируя нужные детальки. Все это отправляю в духовку, разогретую примерно до 180 градусов. Вот эти маленькие детальки я достану пораньше, минут 5-6. Вот эти побольше, минут 10, будут выпекаться. У меня всего прошло 7 минут, даже вот эти маленькие подгорели. В общем-то, контролируйте духовку и какая у вас там температура. Я немножко... Ну, а маленькие придется переделать. И даю время полностью остыть. Вторая партия у меня уже готова. Я возьму насадку. Открытая звезда номер двадцать два. У меня уже готов крем. Пломбир и отсаживаю крем. Сверху я посыплю кокосовой стружкой. Добавлю серебристых бусин. Вот эти печеньки оттеню сухим кандурином золотом. Небольшую часть крема я окрашу в розовый и в зеленый. Я возьму насадку 30. Это закрытая звезда. И отсаживаю крем. Вот такие получились пироженки «Мама» ко Дню Матери. Я всех поздравляю, мам, с этим замечательным праздником. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.